килограмм на... Для чего? На... На... Чтобы сварить одну порцию, извините, я просто Дозу. Ну, Дозу. 300 грамм. 300 грамм. А, 300 грамм? Ну, ну 30... на одного, так чтобы ну, обыч... не... Обычно... Не. А не, ну есть люди, варят 5 килограмм, чтоб, ну, а потому 5 что килограмм в системе килограмм? уже нереально. Чем дальше, тем больше нужно. Ну, конечно. А вы это знаете от... Ну потому что сам был да, э, когда, ну, недавно. фамилия представить это как? имя, отчество? Ну, не, не, не, не надо. Надо. надо. Ну давай там как-то... Дима, Вася, как-нибудь. Отчество назовем как? Не надо. Владимирович. Ну, вот Володя мы его назовем. Володя. Мне Володя, Да нет, разница? Два года. Э, ну, насколько часто? Где берешь? Каждый день. Э, ну, два-три раза в день. Расскажи, как это происходит? Что, что это за процесс? Э, ну, а, идешь, идешь на базар. Ну, на каждом базаре в городе Харькове примерно. Есть точка своя. Покупаешь семечку, вот, в зависимости сколько надо. Покупаешь растворитель. Ну оно недалеко продается. Друг от друга В аптеке шприцы, ацетиловую кислоту, таблетки. Это все ну, это постепенно, каждый этап. Ну и все, и вот полтора часа это занимает. Сварил все. Занимает полтора час? часа да. А, ну, насколько это дорого вообще? дорогое? Ну, чтобы одному сварить, надо 200 гривен где-то. 150. Это одна доза? Да. То есть 200 гривен в день – это одна доза. А сколько в день надо дозу? Ну, 2-3. 2-3? Да. Сколько точек на рынке может быть? 3-4 по-разному. А как вообще, есть понимание, сколько таких как ты вообще? Ты знакомый? Очень много. Очень много. А как вообще, что, что произошло? Что случилось с долгой доносом? Ну, предложили попробовать просто. Сначала ну, ходил, гулял с компанией месяц-два. Нет, нет, говорил, говорил, потом решил попробовать вот и все. Сначала раз в месяц, потом два раза в месяц, потом три, и так каждый день потом и пошло по два-три раза. И вот в сколько у вас человек в компании? Ну, сейчас четверо. Это, ну, это какая-то дома или... Не, не дома. Ну, мы ходим места, но не на улице. Как, как, это инъекция? Да, это инъекция, выбирается в шприц и делается укол в вену. Это, это вообще можно легко прийти, наверное, купить? Да, очень легко. Очень легко это можно все купить, сделать. Что, это эти мешки с маком ну да, просто там прикрыты, Может, макароны поставят, мивину, что-то еще, кетчуп. Ну, это овощные или... Ну, продуктовые, как типа продуктовые. Тебя уже знают? Ну, конечно. То есть там они все знают клиентов? Не, ну, если ты придешь, какой-то новый человек все равно тебе продадут. Ну, то есть без тебе Ты конкретный вопрос задаешь или тебе уже просто... Они уже знают, что тебе нужно? Конкретно мне уже знаю, что надо. Где ты? салтовка? На да. И труда? ну по-разному, там где хороший выбор, там мы там берем. А не разные? героев труда студенческая, тракторостроители, да, разные. То есть просто варианты мака или? да, да, вариант, ну, сорта? Разные? да, сорта разные, абсолютно. А -а -а. цена а -а -а. разная. ну вот килограмм мака примерно стоит, ну, есть 130, есть 150, растворитель стоит 25 гривен. 27. 25 ты в этом? Ну да, ну, где-то. сейчас то. вообще ты в каком состоянии? Ты пытаешься от этого отказаться? Да, вот пытаюсь отказаться. А как, какая система реабилитации что-нибудь есть? Вообще? Ну, вообще как таковой нету особо, я не знаю. Это самому надо захотеть только и все. Больше поменять круг общения, вот что надо сделать в первую очередь. ты уже как-то пытаешься? Да. Как ты нашел ребят, которые пытаются с этим бороться сейчас? По... Нет, ну, был знаком давно еще, ну, встретились просто. А чем ты сейчас занимаешься? Ничем. А где ты берешь, извини, пожалуйста, 20 гривен в день? А ну, находятся, не могу сказать, но есть друзья. А ты как-то с друзьями по этому поводу разговариваешь? Каждый день. Каждый день только об этом мы говорим. Как, как, как? Как отказаться? Да. И что, ну, они как воспринимают вот эту да, инициативу твоего ну, людей? Ну, есть э, люди, которые просто так, да, давай, и там, все, завтра, послезавтра, все, последний раз. Но есть, которые, ну, человек, я с ним сейчас общаюсь, мы вдвоем общаемся. мы ну, действительно, хотим от этого избавиться. А ну до вам хватает 6-8 часов. Примерно. Это на семьюшке ты последствия ощущаешь? Да особо нет. То есть в принципе от никаких. Чего что ну вообще, ну просто ну надоело это жизнь. Не знаю. Ну надоело. Ну как ты считаешь, два года это уже много? Для ну, ну, то есть последствия. Ну для меня можешь? много. Для меня много. Есть люди, по, я знаю людей по сорок лет, по пятьдесят в этой зависимости. Насколько это конкретно страшный наркотик? То есть есть хуже, есть лучше, как -то. Чистота ну, вообще самая. Нет, это парк? очень грязно, очень грязно. Ну, это. Ну, очень грязный наркотик. То есть, ну, в организм попадает грязь в любом случае. Есть, вот этот растворитель это абсолютно техническое вещество, правильно? Ну, химрезерв. Ну как знаю, догадывается, ну так, чтобы в открытую я говорил, нет. Ну, понимаю, что-то что, что не так, но что. А чем, в чем это состояние вообще? Как, как оно выглядит? Я даже не знаю, как описать. Ну, ну в эйфория, я не знаю как. Ну, просто хорошо становится. Настроение. Да, на нет, ну, ну, гуляешь, все как обычный человек, только хорошее настроение, нет усталости. Были какие-то эксцессы вот в таком состоянии, которые имели свои последствия или за которые тебя стыдно? Не нет, в этом ну, нет. никогда, да, постоянно контролирую, никогда не перебарщивал. Лично я, да. У меня вопрос вот какой-то. У нас здесь были ребята с комплекса, да? Вот да. Как так вы с ними взаимодействовать? Я детом увидел недавно этот ваш репортаж, мне пришла та же самая мысль, что начать взаимодействовать и с ними, потому что у нас ну, как бы не сильно мы так близко общаемся. Вот у них, ну, насколько я поняла, все-таки милиция так негласно дала добро на их действия. У вас есть какое-то. Да. Ну, вы понимаете, дело, что у нас разные, ну, разная милиция, понимаете? То есть как бы я четко осознаю, я не хочу, чтобы правый сектор был каким-то там. Но выступал э, какой-то там ударной силой на стороне одних милиционеров против других милиционеров. У а нас при... В этой системе тоже есть, против... ну, то есть противостояние. Так. У них между собой противостояние. Нет. Могу сказать одно. То есть как бы есть люди, которые сейчас на данный момент, и у меня нет основания ставить их под сомнение, они пришли, они новые, совершенно новые люди в нашем в городе, которые, ну, я не знаю, я не могу, не, не буду там пока называть эти имена вслух, но тем не менее, при первой встрече они сразу же, ну то есть как бы мы договорились о взаимодействии, о поддержке, по крайней мере, на сейчас это не просто слова, до сегодняшнего момента это не только слова, они нам оказывают поддержку, действительно против всех этих, ну знаете, зачастую коррупционных, знаете, вот как, вот, ну я не буду mm -hmm. говорить там, не, я не имею, может быть, Полного права упрекать милицию там в коррупции, но ну, могу сказать, от, ну, там, где милиция не досматривает, они не дотянутся руки, мы надо выступаться, и те люди отказывают ему поддержку. То есть милиция, они все-таки да. да, да, да. ну, по крайней мере не противодействует? Конечно. Вот мы начали разговор о том, как вообще вы нашли друг друга в данной ситуации. Потому что я так понимаю, без таких людей, которые всю эту систему, весь этот процесс знают внутри все равно бы меня бы. Очень много, ну, сказать, очень много людей, которые в данный момент ну харьковчанцев больше и больше запрос на есть радикальные действия. Статистика есть у кого-то, сколько реально молодых людей вот этим занимается? Потому что на данный момент, этой статистики нет. Да нет, ну, уже, спасибо вам большое за комплимент, что вы считаете, что у нас может быть такая статистика. Нет, которая может быть, какое-то понимание есть. Вот фактически на каждом рынке есть эти точки. Да. И они, судя по всему, приносят прибыль. Отличную прибыль. И, ну, ты понимаешь, что э, эта ситуация, она абсолютно легальна. Этот маг заходит через границу. То есть он, он заходит официально через границу. Он растомаживается. На него есть все документы. Он поступает на рынке города. Его продают как кондитерский маг. Только покупают как кондитерский маг, я думаю, что может быть полпроцента. Ну, покупают его как кондитерский маг. Все остальные покупатели это.. Ну вот, определенная субкультура, ну, для меня да. было вчера шоком. То есть, как бы, увидев количество этого мака, ну, я не представлял себе, что город Харьков может там, ну, так, Конечно. быстро поглощать. А когда я услышал, ну, когда я поговорил непосредственно с потребителями, с конечным потребителем этого, я как бы, услышал, сколько ему надо действительно. То есть, как бы, естественно, надо. Да. Ну, надо, я так понимаю, сколько у нас получается, если это ежедневно. В день да. по дозе, доза 300 грамм. Да, в день это не дозы? Okay. Доза, бюджет, да. в, день делается, в день делается около 6 килограмм. В день делается каждый 6 килограмм? Ну, не, не, не, не на одного. Ну, 3-4 человека. И, бывает то, 2. А вот то, что вы делаете из 6 килограмм, это на один раз? Нет, это там 3 раза в день по 2-1,5 килограмма. Бывает по 3 килограмма, бывает по 4-5. Ну, Можно взять килограмм, Дальше. можно взять и три. Сколько Дальше. есть финансово. в зависимости от зависимости. Какое финансовое положение на данный момент настолько и берется? Сколько в день может уходить на одной точке? Сколько? 300? триста -400, 400 килограмм. С одной точки? Каждый базар подает тонны, полторы в день. У нас вообще здоровые люди молодые есть? Да. Я больше могу сказать. У нас есть города, которые вымерли. Именно от этого половина от спида, половина от передозировки. Но, э, регионы, это лазавар, это, это в изюме там очень большой проблем. Это в Первомарск, Это такие депрессивные. Я, например, ну это не только в, в Харьковской области, в Черниговской области, там тот же остер, Десна. Там местное население пострадало очень-очень сильно. Там поколение практически погибло. Ну, вот за полгода на моем микрорайоне 4 человека умерло от семечки. От мака. А в чем а, опасность а, передоза? Ну, бывает, смешивается с алкоголем просто люди. Ну, а это нельзя такого допускать. Ну, бывает просто, да, ну, переборщил. А у тебя были такие состояния? Ни разу. Опасность какая-то? Нет. Ты-то ты, ты, ты каких-то правил придерживаешься? Ну, нет, ну, просто, ну, контролирую. Просто, ну, дозировку контролирую все. Если будет больше, я, допустим, не возьму там ну, легко ну, как легко. Ну, например, для ну, если... там, перебрал, легко. Или... Я могу сказать, я могу сказать, то есть, как бы, в зависимости от концентрации опиона, ну, опиата в маке, то есть, как бы в, одном, в одной семечке может быть такое количество, в другой, другое. другой. Они варят как, как положено, то есть, как бы, опять-таки, это надо попробовать. Может, не зная о том, что это уже другая семечка, он да. может сварить по-старому и получить передать. Получается, от сорта мака зависит еще и да. сама, сам процес. Да. Какого количества добавить? Что впереди, какие планы вообще? Что с этим делать? Есть ли у вас понимание? Я понимаю, что это может быть, там этим можно ежедневно заниматься, ходить на кровати. Я, и, хочу, и, сказать, что, нет, я хочу сказать другого. То есть вот я не хочу, я вот был абсолютно правильный вопрос по поводу того, что есть взаимопонимание с милицией. Я надеюсь, что это взаимопонимание будет расти. Мы скрываем эти проблемы. То есть, как бы вот проблемы с с матерью. Вот смотрите, все же открыто. Тихо, спокойно. Все варится, все делается. У милиции показатели. Например, предприниматели получают свою прибыль, Везде все нормально. Люди, то есть, как бы, ну, то есть, как бы, вопрос с наркоманами под контролем. То есть, как бы, они там все там. Но так же ж нельзя. Мы либо боремся с наркотиками, либо же демонстрируем борьбу с этим. Вот мы вскрыли реально сейчас проблему. И мы очень надеемся на то, что ну, правоохранительные органы отнесутся к этому вопросу с пониманием. Но, а, не так, как а, вот мы там штыки, то есть как мы направляем, направляем свою деятельность для того, чтобы показать их, их, их бездеятельность. Нет. А, система устоялась. Мы... Так, в том-то и дело, что насколько эффективно просто закрывать точки, насколько это имеет смысл, если есть, ну если они каждый день открываются. Так в том-то все дело. Для, для того, чтобы выходить на опты крупный опт, надо начинать с самых У тебя есть уже понимание опта ну, вот, и крупного опта? Ну вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. Вчерашняя акция была, я думаю, что это был достаточно крупный даже это не просто отдых, а достаточно крупный отдых. И вот сами потребители уже от этого устали, потому что они, ну это реально болезнь, они в зависимости, их это нужно лечить. У нас вообще кто-нибудь этим занимается? Программы реабилитации, я не знаю. то есть Что делать с этими ребятами? Вот они хотят с этого спрыгнуть. Окей, позакрывали все точки, накрыли все. Что им делать дальше? Это, сути, утоп... Но вот в люди... нынешней ситуации, вот опять-таки, пример этом спасение утопающих, дело своих самих утопающих. Они брошены на производство. Они сами ищут. Ищут, к кому обратиться. Вот в данный момент они нашли какую-то поддержку, понимание у правого сектора. Но ты же понимаешь, что у этих ребят зашимать тебе встретить в третьем лице, их надо социализировать как-то. Ну, как-то, видимо, что-то что взамен предлагать взамен. Они же нет, от хорошей Я жизни Я знаю, да? однозначно. Это без желания каждого из них невозможно, то есть его вытянуть оттуда вам, насильно, невозможно. Как бы мы, а -а -а. Если у него есть желание выжить, а у них действительно борьба между жизнью и смертью, там другое, там это все очень очень стоит острое, вопрос это. Если есть желание выжить, мы готовы против помощь. помощи. Никому и находить какие-то возможности для них даже в нынешние времена, для того, чтобы их как-то ну, дать возможность с этим разбираться, с нашей помощью или там, находить врачей. Но без их желания этого делать практически невозможно. Никакие социальные программы, вот, то есть мое принципиальное отличие от всех вот этих вот программ, что наркоманов нужно лечить, наркоманам нужно лечить только тех, у которых есть желание. Все остальные, ну, наверное, каждый получает то, что вы сможете. Скажи, просто у тебя есть понимание, что ты будешь делать дальше? Допустим, ты решишь эту проблему? Чем ты будешь заниматься? Ну, во-первых, найти работу хочу. Это а первая вот есть цель. Специальности? специальности, ну нет, я не с четвертого курса ушел, не, не закончил точно. бандурки. Да. Очень прекрасно? Я думаю, что я, например, в моей жизни встречалась достаточно людей, Начиная с бандурки, и до сих пор некоторые работают в правоохранительной системе, находясь на системе. Кстати. Что для сегодня говорю колонда? Ну, вернуться на те работу это с той же из которую ты не окончил, ты же почему-то пошел именно на это учебное заведение. Ну, делать? пошел. Не знаю. Так сложно? Ну да, в принципе. <клес> Насколько вы высоко? вот эти объемы где вы... До какого общего уровня вы можете это контролировать? Контролировать? Сейчас. Ну, может быть, не контролировать, а понимать, и понимаете. У нас просто... это все завязывает. Нет, ну мы... я вас по не даю точно о а нынешней ситуации, как это... У нас есть определенная. Есть, опер... не Нет, у нас есть, ну то есть, как бы, ну, то есть оперативно, ведется оперативная работа, в которую мы ну, ставим есть, известность в милицию даже да, говорю, у но ну, не постфактум, а то есть как бы опять таки вот в тот момент, когда мы начинаем ее реализацию и совместно с милицией уже ну, проводим эту реализацию, а, я, себе, я себе тяжело это, я например, я еще раз говорю, что для меня вчерашняя акция была, ну, я был достаточно, я не ожидал такого количества МАКа, ну вот, в жилом районе города Харькова, для меня это это, но тут одного противодействия мало. Тут нужно понимание всех систем. То есть, как бы, всех, ну, то есть, надо находить какой-то новый взгляд, потому что, опять-таки, деятельность их абсолютно легализирована. Абсолютно. То есть, по большому счету, на данный момент, этот предприниматель может подать в суд на нас за то, что мы у него отобрали там какое-то количество э, кондитерского мака. Понимаешь? Ну, ты же понимаешь, что запретить макому можно. Просто взять и можно, реально можно. Это не можно, а нужно сделать. Мы в нынешней, ну как раз это, вот эта ситуация показывает, не то что можно, а нужно сделать. Ну хорошо, это же, ну если ты на динозаврика, на динозаврика, на которую никто не обращал внимание, не хотел обращать внимание. Почему? Пускай отвечают другие. Я не буду отвечать на это. Ну я естественно есть свои предположения, но я не вправе на отвечать. На были ситуации, когда тебе понятно вообще, куда ведут концы, и ты приходил и тебе говорили, нет, пацаны, мы с этим мы не будем возиться. Это как бы. Так очень было. А если будет? Насколько а правый сектор прав... радикально. На то, на то, на, на, на, на то мы и правый сектор. То есть изначально как бы говорили от нас например, э, То, что ну, есть да, not, uh, uh, uh, Нынешнее время показало, насколько наше нынешнее законодательство, ну, скажем так, оставляет желать лучшего. И поэтому мы согласны действовать духу закона, по духу закона, а не букве закона. Может быть, мы иногда придется как-то не соответствовать букве закона. Дух закона, то есть здесь чувство справедливости. И я же еще раз говорю, что именно эта деятельность направлена на то, чтобы правый сектор воспринимался не как каратели, а вот именно как защитники интересов горожан. А, имеет человек. значение да. вот эта шелуха, которая на зернышках. Почему такой большой объем мака? Вот эту шелуху они вытягивают. Mm -hmm. На шелухе коллоиды находятся. Коллоиды да, как раз это не в этом, как, не в семенах, не в семенах мака, а вот это, то, то что остается от соломы между зернышками, которое в процессе варки, когда они заливаются, это все. Этим. Процесс показывает. То есть здесь я его чистый, его в а его невозможно. невозможно. Чистить, невозможно, невозможно. <къех> я, кстати, в России запретили маг, они опрыскивают гречку и продают также гречку. Да, кстати, я предыдущий. хочу еще раз обратиться. Вот я именно непосредственно к правоохранительным органам. Наша деятельность не направлена на штыки им. То есть мы не противостоим им. Мы готовы сотрудничать, помогать, вскрывать те. Моменты, которые, ну, может быть, у них по каким-либо причинам ну, не доходят руки. И мы надеемся на их понимание и сотрудничество. То есть как бы хочу поблагодарить вот еще молодого человека за мужество, реальное мужество. Потому что если бы не они, то есть как бы, у нас бы точно ничего не получилось. Так такого же мужества ждем харьковчан. Если вы хотите менять что-то, давайте начинать каждый из себя. Потому что все от нас ждут каких-то действий и перемен. И, как правило, вопрос звучит таким образом. Вот вы начните, а мы поддерживаем. Нет, не надо это. Давайте сделаем наоборот. Давайте мы вас будем поддерживать во всех ваших желаниях. Но инициатива должна исходить в большей части от Харьковчан, потому что это наш город. И мы можем его изменить только вместе. Кто-нибудь тебя поддерживает из твоих друзей, с которыми да. пришел? Конечно. То есть они тоже согласны постепенно от этого отказа? Да, даже не согласны, ну просто, я не знаю, очень сильно хотят. они нуждаются в помощи? Ну, сколько вот этих разных программ по выведению, ни одна не помогает. Сколько людей не знаю, 100 человек, 150. Проходили курс, все возвращаются, по три раза там бывает, и все возвращаются к тому же. Программы, то есть, ну, не работает Это 100%. Или просто отказаться, пережить? Да, вот, все. Это единственный вариант, по-моему. И поменять круг общения. Это ну, первое, что надо сделать. Может быть, как-то воспользоваться вением времени, может, мы вас будем на передовой воздействии. Да вот я пытаюсь выражить, но мне как-то неудобно. Да нет, ну шучу. Скажи, пожалуйста, я, конечно, не хочу ничего сейчас такого никаких намеков. Есть ли такая проблема на передовой? Ты же там был. Конечно, есть. Есть, да? Конечно, есть. Ну то есть, как бы пока-таки, ну, там. Там она несколько другой имеет. А ты бы хотел или как-то, или были у мысли подключиться к ребятам? Да Чтобы я не думал об этом. не военную подготовку, подготовку это точно не, не хочется. Тебе да, эти люди, пацифисты, правильно говоришь? Ну, может не все, не знаю. нет ну из четырех курсов университета внутренних дел, да, это же университет внутренних дел. А какая специализация? Правото предприятие в стране было. Да, в любом случае ценный кадр. Четыре курса в так и сумало. Так получилось. Я не знаю, что желать а вами вот но в чем-то. В чем-то. Да,